Ребят, всем привет! Снова выбрался на рыбалку, на вечернюю рыбалку. Сегодня у нас, честно говоря, дикая жара в Запорожье. Температура по прогнозу, ну да, и в принципе и так ощущается в районе 30 градусов в тени. То есть ужасно жарко. Я сегодня пришел в майке, в шортах и в шлепанцах на рыбалку. Я хочу проверить это место. Вот место, на которое я уже когда-то приходил, но здесь, к сожалению, было пусто, то есть рыба еще не зашла, потому что было прохладно. Сейчас уже очень жарко, и вот рыба уже здесь есть. Тут видно, что и малек плещется, и видна небольшая красноперка, и он там пузыри пускает карась, то есть рыба здесь сегодня есть. Сегодня как бы рыбалка разведка, можно так сказать, а завтра с утра я обязательно сюда приду еще раз для того, чтобы уже хорошенько половить карася. Все, сейчас я буду раскладываться и дальше включусь. Друзья, по снастям у меня все стандартно. То есть 6-метровая болонская удочка из стеклопластика. с 3,5 грамма. Крючок 10 номера, международная классификация. Ловить буду сегодня на червя, может быть, еще буду пробовать опарыша. Ну, именно хочу пробовать червь. Вот Прикормка будет у меня покупная, перемешка с пшеничной кашей. То есть кормиться буду сегодня не очень много. Я под конец просто высыплю всю эту прикормку в точку, где я сейчас буду ловить. Ну, чтобы завтра сюда прийти, чуть-чуть докормить, и рыба уже там, в принципе, была. Все, будет что-то интересное, буду включаться. Сейчас примерно 5 часов вечера. Планирую посидеть, может, до 8 максимум, и буду собираться. Сегодня, как я уже сказал, только день для разведки данного места. Вот ветра практически нет, жара, честно говоря, неимоверная. То есть лето пришло в мае. Вот Прям возле поплавка только что всплескивалось, вон там чуть-чуть левее. То есть она здесь есть. Надо, конечно, немножко подождать, чтобы прикормка начала работать. И тогда, я думаю, сегодня поймаем мы первого карася. Такого желанного карася на этом месте. определенно там есть и кто-то подошел Но солнце конечно шпает ребята это просто я как на сковородке жарко пипец как Пфф. я не знаю долго я смогу так выдержать или нет мы посмотрим в любом случае Выбрался на водоем уже радует. Я давненько уже не убирал, сколько почти неделю, наверное. Была только что чисто карасиная поклевка, но я ее взял и провтыкал. Он зацепил только чешую. Вот видите, чешуйка. Ну такой нормальный. С ладошку, наверное, карась. Ну, я уверен, там еще и белая рыба гуляет, конечно. Скорее всего, что красноперка какая-то. Сейчас попробуем доловить ее. Что-то опять там долбит поплавок. Несколько раз притопило и опустила. Ну, давай, давай, давай. Сейчас чуть-чуть подыграл удочкой. Посмотрим, может возьмет. Блин. Ну, выложила просто классически. Сейчас свеженького червячка насажу. чтобы он так жадно брал. И самое интересное, что только что выложила, я кинул. Ну, недалеко. Может метров семь отсюда. Сейчас попробуем еще раз в это же место. И посмотрим, как он сработает. Ну я думаю, должен сразу подойти, этим что червяк такой аж вкусный, такой аж жирный. Если это карась, он не может пропустить его. Даже если он не хочет, если он все равно должен на него клюнуть. Ну, карась подошел откопается приподнял чуть поплавок но не выложил полностью Блин, я в очках которые защищают ну, как поляризация оснащены да и все равно еле видно поплавок настолько вот солнце прям передо мной настолько конечно неудобно так ловить но все для вас ну и соответственно самому хотелось уже все таки побыстрее попасть на этот залив до завтра я не дотерпел завтра с самого самого утра то есть в четыре часа начало 5 вообще должен уже быть здесь потому что рыбаки тоже облюбовали по моим данным этот заливчик И частенько здесь пасутся блин ребята сход это был карась это был стопроцентный карась я его чувствовал краснопер так не стартует это был карасик немного я поспешил ладно он уже начал активно гулять вечером значит сейчас пойдет дело еще одна поклевка немного притопила поплавок Вы это видели какой всплеск был рыба начинает гулять вечерняя зорька ребят снял крючок десятку поставил крючок восьмерку потому что червя такого жирного сажу обычно на крючок и возможно в тот момент когда он начинает приподнимать его я его подсекаю он не пробивается крючком теперь я сделал крючок побольше через оставил такой же Теперь, возможно жало будет крючка свободная он будет засекаться моего червя постоянно объедают я решил сделать вот такой пучок то есть один червь нанизал один раз дырку сделал откусил и вот так вот на четыре части его разделил вот такой он получается интересный посмотрим как на этот будет червь реагировать будут ли они его стаскивать либо обрезать как обычный червь когда я насаживаю в несколько раз пробиваю его иди сюда ну ребята первый карась на сегодня вот такой ладошечный карасик вот взял уже приятно сейчас буду садок раскладывать ну и закидываем в то же место Вот такой, вот такой красавица. Долго что-то меня мурзил, пока я тебя не поймал. Ну что ж такое, блин. Бахнул и отпускает сразу. Сейчас еще одного вон червя. Неужели вечером не хочется нормально покушать? Взял нормально червя и пошел. Чу, блин, эту херню страдать. вот так если вам видно насажу то есть рву червя в нескольких местах и насаживаю такой гроздью его вот как насаживают мотыля вот видите вот такая гроздь получается интересная главное чтобы теперь карась еще брал активно солнце уже начало заходить я уже, честно говоря, еле дождался, пока это произойдет, потому что просто я здесь сграю. Настолько жарко. Но ты просто сидишь напротив солнца, которое тебе печет. Даже очки с поляризацией не помогают. Фу, просто жесть. В такой рыбалки, конечно, у меня еще не было настолько жаркой. даже не знаю что хуже когда по весне ранее выходишь и реально холодно либо сейчас сейчас он за дерево солнце зайдет думаю будет норм Красная перочка проклюнулась, наверное из-за того, что я опарыша подсадил. Ну ничего, тоже рыбка. Так. Так, что, опять опарыша цеплять, посмотрим как она будет работать, конечно хочется карася блин. Ну ладно, сейчас попробуем и красноперку и карася будем чередовать. Ой, какой жирный жиробас. Давай на крючок. Шустрики. О, ребятушки, вечерний карасик. Еще один. Сейчас. Вот так вот. И покажем вам. Вот такой красавец. За верхнюю губу взял. Продолжаем рыбачить. Солнышко село, стало хорошо, так прохладненько. И рыба начала клевать. будем ловить пока не стемнеет уже а дальше уже домой буду собираться но опарыш, наверное, все-таки свое дело делает больше двигается чем червяк ну и рыба это привлекло парыш шевелится и шевелит червячка а выложила, конечно, классически. Не знаю, было вам видно или нет, потому что все равно контровый свет идет. Но ну, поклевка была просто изумительная. Оба. Еще один. Ну, карасик небольшой. Вот Но зато начал вечером брать. Не зря я все-таки сегодня пришел по такой жире, сидел. Ну, смотрите, какой красавчик, а? Ну, что еще может быть лучше, чем вот такой вечерний красивый карась. Класс. Короче, вечерняя карасевая движуха началась. Сейчас мы будем их долавливать. Они везде, они сейчас в заливе везде. Куда ни кинь, поклевки сразу следуют. Вот, еще один. Ну, этот, конечно, помельче. Но все же это карасик. Смотрите, какой. Сейчас перенаживем червя, сделаем побольше такой пучок, чтобы такой маленький не соблазнялся, на него брал побольше. Есть. Еще один. Небольшие клюют. Но я знаю, что ночью сюда подойдут или рано-рано утром более крупные экземпляры. И вот их-то мы будем ловить. Сегодня так у нас, разминка. Но пока что мне эта разминка нравится. После этой дикой жиры, в которой я сидела, ничего не клевала. Сейчас прохладно, свежо. Вообще красота, ребята. Есть. Вот это уже получше, ребята. Этот уже хорошенький такой. Хороший. Грамм так на 200. И вот так сюда. О. Ну, сейчас чуть-чуть помою, смотрите какой красавчик, а! Ну, вот этого красавца я и ждал. Вот завтра с утра однозначно будут вот такие. Тут и к бабке не ходи. Потому что я на этом месте ловил уже несколько лет подряд, и вот таких красавцев я тут регулярно ловил. Но он, конечно, меня порадовал, как же он стартовал. Ух, красота! Кому, соответственно, нравится, не забываем ставить лайк. Сейчас посмотрим, не распугал ли я этим кабанчиком остальных карасей. Они вроде поплавок играет, значит, они все там. Кстати, чего не подошли, потому что я чистую покупную прикормку, э фанатик называется, я ее замешал и закинул туда. Ну и с тем расчетом, что завтра приду и рыба подтянется на нее, но видите, даже вечером она отлично сработала, и рыба подтянулась. Завтра с утра тоже эту же прикормку возьму. Я взял карасевую, сладкую и чеснок. Так, друзья, это, наверное, сейчас будет мой последний карась. Уже солнце село, скоро начнет темнеть. А мне еще где-то минут 30 добираться пешком домой. Все, друзья, последнего караса я так и не поймал. Что-то не хочет он ловиться. Ширия подъедает, но не ловится. Вот. Хочу показать свой лов сегодняшний. Вот такой. Он, соответственно, не очень богатый. Но есть неплохой карасик. Маленькие карасики, которые пойдут у меня на засол. Ну, это сегодня была разведка. Плюс я прикормил место на завтра. То есть завтра я на этом же месте, думаю, отловлюсь очень и очень прилично. Все, на сегодня все. Буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал Lucky Fishing. До новых встреч.